Я рад всех приветствовать. Я в нашем, в нашем совместном с Алексеем Викторовичем докладе тут отвечаю скорее вот, которую в своем выступлении назвал Алексей Викторович, да, вот этой зацепкой для статьи была северно-русская цоконье, северно-русская которая обозначена в заголовке статьи Бубриха. Ну вот, собственно, значение этой статьи Бубриха, возможно, ее необходимость ее публикации определяется важностью до сих пор нерешенностью проблемы возникновения северно-русского цоконя. Несколько слов я об этом скажу очень кратко, потому что вроде времени у нас времени не очень много. Происхождение вообще-то северно-русского цоконя издавна привлекало внимание. Исследователей ему довольно широкая литература посвящена, но до сих пор эта проблема не решена и представляет интерес не только вот в конкретно-историческом отношении, но и в теоретическом, поскольку там затрагиваются проблемы субстрата и некоторые вопросы механизма вот этих вот субстратных явлений, всяких контактных вещей. До середины XX века, то есть к тому времени, когда Бубрих свою статью написал, господствовала так называемая субстратная гипотеза, сторонники которой рассматривали, рассматривали цоконья как явление, вызванное контактами восточных славян, ну, северно-русских, север, северных восточных славян с финоугорским угорским населением, с, финно -угор, с носителями финно языков. Итак, здесь вот перечислены основные. ту первая работа, так сказать, начиная с Бодоэнто Кортене, который только мельком что-то такое упомянул, но теперь он всегда фигурирует в качестве одного из, так скажем, зачинателей вот этой вот гипотезы. Значит, вот, впрочем, учитель, учитель Бубриха Шахматов, посоветовал которого, собственно, Шахм... Бубрих и перешел начал звучать финно языки, сам Шахматов первоначально связывал возникновение цоконя с западнославянским субстратом, сляшским, как он говорит. Это вот здесь на работа Шахматова указана, это его классическая работа, очень древнейшего периода истории русского языка. Однако эта гипотеза не была поддержана другими учеными, и прежде всего по хронологическим соображениям, потому, потому что, как сейчас считается, все-таки западнославянские изменения, вот польское мазурение, в частности, о котором уже говорил Алексей Викторович, были значительно более поздними, чем псковско-новгородские явления. Неразвлечение, тем не менее, так сказать, неразвлечение «шипящий и свистящий африкат» считалась одной из особенностей прибалтийско-финского консонантизма и э, которая вот этот, эта черта и была привнесена в северо-западные древнерусские говоры вследствие ассимиляции восточными э, славянами носителей прибалтийско-финской речи и наиболее полно сформулировал идею субстратной э, гипотезы э, Селищев, э, собственно э, своей такой масштабностью Статья Селищева «Соконья и шоконья в славянских языках», она, в общем, в какой-то степени перекликается с работой Бубриха. Ну вот, здесь можно увидеть, как себя представлял вот на этом слайде Афанасий Матвеевич Селищев, вот этот вот процесс, процесс финского влияния. Он как бы увязывал это и с экономическими вопросами, социальными, но самое главное, что самое главное здесь, что это вполне, так сказать, вписывается в общие тенденции тех явлений, которые переживались финскими языковыми финскими, как он пишет группами. В, в подсистеме шипящих и свистящих согласных. То есть, в принципе, прямым образом связывается, Селищев связывал процесс с ассимиляцией финно-угорского населения славя, восточными славянами. Это статья 1931 года, лет за 10 лет примерно до того времени, когда Бубрих писал вот эту вот статью, о которой, он, о которой у нас сейчас идет речь. Собственно, о древненовгородском цоконе как смешении двух африкат, он специально этому вопросу он посвятил, Селищев тоже посвятил отдельный, отдельный пассаж в своей статье и рассматривал его как как явление гораздо более раннее, то есть относящееся к XI веку, по крайней мере, зафиксированное в, новгородских, в древненовгородских памятниках в XI веке. вот, Но, ну, конечно, видимо, еще более раннее, возникшее в более ранний период. И это явление предшествовало псковским изменениям, которые охватили весь ряд шипящих и свистящих. Вот это, да? Однако с 30-х годов с 30 с годов XX -го века начинает выкристаллизовываться и спонтанная гипотеза, так называемая спонтанная гипотеза, которая рассматривает цокание как результат фонологического изменения, вызванного внутрисистемными факторами. Ну, в общем, фактически, наверное, были, может быть, и какие-то предшествующие работы, но, пожалуй, что вот статья Турбицкого 1933 года, посвященная истории заднебных в славянских языках, специальная статья такая, довольно важная с точки зрения развития диахронической фонологии, вот он там впервые говорит об этом позднее Аванесов высказывал похожие идеи и основная работа, где всесторонне рассматривается проблема вот цоканье, это работа орловы 59 -го года. Ну Шевелев, который специально, правда, подробно не останавливался на проблеме цокония, но тем не менее, все-таки тоже, вот он присоединялся присоединился скорее к спонтанной, гипотезе, к спонтанной гипотезе. Тут любопытно в этом отношении трансформация взглядов Трубецкого, который первоначально вот в статье 25 -го года, в более ранней статье, он рассматривал Цоконя как изолированное заимствование из западнофинских языков, то есть фактически он присо, присо, присоединился к спонтанной гипотезе. Но в 1933 году, вот в этой вот статье, о, специально посвященной значит, истории задненебных в славянских языках, он все-таки вот решил, что... Противопоставление которая которое сохраняется до сих пор в коме-удмуртском языках, так же, как и в некоторых диалектах Марийского, долго исчезало в Западнофинских. финских И, ну, в общем, тут цитаты я не буду ее полностью повторять. Во всяком случае, он решил, что западно-финское влияние на северно-великорусский в этом отношении крайне маловероятно и исходил из таких общесистемных, общей системных соображений, связанных с системой дифференциальных признаков. Я не буду сейчас останавливаться на этом. Но, во всяком случае, Трубецкой совершенно очевидно. Вот исходило из того, что влияние, если и было, может быть, какое-то западно финское, оно было минимально или его в общем, вообще маловероятно а все это объясняется внутрисистемными объясня, внутри факторами. Обе конкурирующие гипотезы имели свои недостатки. Но вот субстратная гипотеза в принципе не отвечала на вопрос, почему при столкновении славянских и финно говоров не возникает не везде, в тех случаях, где, в принципе, это можно было бы предполагать, исходя из системы, из системы э, э, финоугорского консонантизма, а в свою очередь спонтанная гипотеза совершенно не могла объяснить, почему не возникала именно и прежде всего ну, вот в Новгородском, Псковском ареале, а также в некоторых э, других э, районах э, и именно там, где, в общем, не имелись контакты с финами, хотя внутрисистемные основания для, имелись для, для вот этого развития имелись во всех говорах, в принципе, одни и те же. Но вот отсутствие ответа на этот вопрос заставляло ученых вновь и вновь обращаться к субстратной гипотезе, основным достоинством которой, ну, может быть, это, так сказать, в кавычках достоинством, потому что это можно рассматривать как недостаток, основным достоинством или недостатком являлась невозможность ее опровергнуть никак, то есть субстратная теория в сущности неопровержима. И однако под воздействием успехов диахронической фонологии, как раз которая совпала вот с этими, с этими дискуссиями, да, расцвет диахронической фонологии середины 20 века и 50-е, 60-е годы, многие сторонники субстратной гипотезы все больше склонялись. И сторонники субстратной гипотезы, и сторонники спонтанной гипотезы все больше склонялись к компромиссной точки зрения, соглас, согласно которой в, э, в случае новгородско-псковского цоконя прибалтийско-финское влияние выступало в качестве такого спускового крючка для приведения в действие факторов, э, заложенных или тенденций, которые заложены были в поздней прославянской, э, собственно, поздней прославянской фонологической системе. Ну, такими факторами являются, в развитии ЦОК они обычно считают артикуляционно-акустическую близость Африкат и слабую функциональную нагрузку противопоставления реализуемых ими фонем. Ну, впрочем, оба эти фактора не очень хорошо конечно, работают, не очень хорошо обоснованы. Особенно второй, слабая функциональная нагрузка, там довольно все-таки функциональная нагрузка была и причем довольно сильная довольно много было минимальных пар, которые различались именно э, вот этими африкатами С и ч это э, ясно например если если взять э, примеры э, с притяжательными прилагательными овца овча. да или там купец, купеч да, купечь – это притяжательная, прилагательное купец. То есть, в общем, короче говоря, здесь много, много каких-то есть сомнительных, вот, какие-то сомнения вызывают эти факторы, но тем не менее, вот эта компромиссная, спонтанная гипотеза, она, в принципе, в общем, наверное, сейчас господствует. Вот, собственно, в 1949 году Аванес написал эту статью, в общем, в же, буквально, ну, практически в то же самое время примерно, когда, когда свою статью писал и Бубрих. Надо сказать, что уже через 20 лет после смерти Бубриха новый импульс дискуссии о генезисе псковского новгородского не получила после работы глускины и, так сказать, э, которая открыла отсутствие второй полуталезации в древнем Новгородско-Псковском диалекте и предположила неосуществление в нем неосуществление в нем второй второй да значит второй и также предположила, что и третья полутализация тоже в деле делегорусском диалекте отсутствовала, а значит, фактически отсутствовала свистящая африката С, э, свистящая африката, которая появлялась в результате второй и третьей полутализации. Но ну, в сущности, она, э, в, в соответствии с традицией, считала вторую и третью полотализацию одним и тем же э, единым процессом, для да? стороны одного и того же процесса. Ну и, соответственно, вот исходные положениями ее гипотеза о происхождении было, вот тут они здесь, здесь отмечены, и самое главное, что не появилась африката С. И основная идея Глузкиной заключалась в том, что цоконье возникло не в результате или не столько в результате так сказать, воздействие финского субстрата, финногорского финского субстрата, западно-финского, альтрибалтийско-финского э, субстрата, э, сколько в результате взаимодействия, э, собственно, славянских, э, восточно-славянских говоров, в которых была одна африката, только Че, которая возникла по первой палатализации, с теми говорами, где э, сосуществовало, ну, было две африката, С и Че. Те, те, те говоры, в которых произошла вторая и третья полотализация. Вот, так что э, появилась совершенно новая во второй половине 60-х годов э, гипотеза происхождения цоконя, хотя, э, хотя Глузкина тоже не отрицала воздействие финно э, субстрата. Так что вот надо сказать, что... Э, Статья выдающегося слависта и выдающегося финограведа Дмитрия Владимировича Бубриха, написанная в 1942 году, рассматривает, вот, в отличие от основных, основных работ, посвященных, посвященных происхождению Цоконя, она рассматривает происхождение северного русского цоконя на очень широком фоне. Да, вот подробнее об этом сказал Алексей Викторович. На широком циркум-балтийском фоне. Выходит далеко за пределы темы, которая ну, в перв... на первом месте находится в заглаве этой статьи. Да, именно Широкими масками Бубрих объединяет в один такой впечатляющий процесс языкового взаимодействия, казалось бы, Разрозненные фонетические явления разных родственных и неродственных языков, выделяя очаги, да, вот там вот самский очаг, затем влияние, влияние самское на прибалти... другие финские, финно-угорские, прибалтийско-финские языки, затем их воздействие на северно-русские горы, да, северные древнерусские горы и на э, э, балтийские языки, которые впоследствии э, влияли и взаимодействовали с западнославянскими, да, вот это вот мазурение, которое он связывает, кстати, так же, как и, э, между прочим, Селищев, он тоже с, связывает э, польское мазурение с воздействием балтийских, ну, прусских, прусского, прусского и латышского. Короче говоря, вот этот вот, вот такой вот широкий фон, он, он на самом деле придает какой-то очень современный, очень современный контек, дает очень современный что ли Это, это, так сказать, соответствует современным, современным представлениям о, о языковых изменениях вот в, этом вот, в этом районе. Другие, есть, есть более, например, в работах Чек, Чекмана тоже говорится об этом, и он рассматривает, между прочим, как раз в одной из своих статей начала 2000-х годов, рассматривает северно-русское цоконье как циркум балтийскую, псковско-новгородскую черту, возникшую под прибалтийско-финским влиянием. Однако, несмотря на наличие отдельных ссылок на конкретные работы Бубриха, там он просто ссылается на совершенно конкретные его материал, связан с эстонским и с другими финно языками, несмотря на отдельные такие вот ссылки на Бубриха, общая его концепция происхождения цок... цокони, естественно осталась Чекманусу неизвестной. Так что надо сказать, что вот слависты, которые занимались проблемами русисты, даже может быть в большей степени, да, которые занимались проблемой происхождения северно-русского цоконя, они по и... и которые так сказать разделяли в основной своей массе субстратную гипотезу, они, в общем, как по выражению Шевелева, который, кстати, как раз скорее придерживался спонтанной гипотезы, они не обнаруживали особо глубоких знаний в области финно-угорских -угорск, финно финно языков. Поэтому, конечно... Обнародование и публикация статьи вот этой вот статьи Бубриха, который был, с одной стороны, славистом и, и финноугроведом, конечно, было бы полезно даже сейчас, было бы полезно даже сейчас, когда хотя, хотя, хотя его статья, наверное, в каком-то каком каком отношении, может быть, уже его устарела. Ну вот на этом я, наверное, закончу краткий разговор о таком вот истори... общем, общем контексте, да, в котором появилась статья, статья Бубриха. но ну, я не знаю, Алексей, Вик... Алексей Викторович, вы завершите или как, или мне вот эти Я патетические... думаю, что мы с все время, я думаю, последний слайд оставим на будущее. Давайте Патет... не будем последний слайд показывать. Патетически... Патетические слова, да? Дело в том, что вот в 1937 году Щерба в своей рекомендации Бубриха к избранию в члены-корреспондента Академии наук писала его книги «Северно-Кашубская система ударения» да, вот года. Он писал, как бы не относиться к конечным выводам автора, но с ними должны будут считаться все, кто будет заниматься этими этими вопросами. Да? Что же касается Кашубского, то мы до сих пор ничего не можем противопоставить зданию, построенному Дмитрием Владимировичем, являющимся наглядным свидетелем его твердых знаний, фактов изумительного комбинаторного дарования. И надо сказать, что эти слова перекликаются, перекликаются с мнением Николая Сергеевича Трубецкого, который вот в письме Екапсону в 1925 году тоже об этой же, об этой же собственно, книге написал. Книга Бубриха обладает несомненными явными признаками гениальности, несмотря на то, что, может быть, теории Бубриха придется отвергнуть. Нравится мне его пренебрежение, но ну, это, я думаю, что не очень да, педагогично будет, пренебрежение библиографии и критика чужих взглядов, и его алгебраичность. Вот удивительные такие согласные, независимые мнения двух э, великих ученых, в полной мере применимы, ну не знаю, насколько в полной, но в общем применимы и к этой неопубликованной статье Бублиха, посвященной проблем, э, происхождению цоконя и э, сме, смежным э, с цоконем э, явлений. На этом, наверное, я позволю себе закончить коллеги.